Тема сегодняшнего ролика – как убрать жир на животе за три недели. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Итак, как убрать жир на животе за три недели. Эта микстура помогает сжигать жир на животе за три недели понадобится для микстуры 120 грамм редьки можно черный она не такая горькая 3 лимона 4 столовые ложки меда 2 столовые ложки порошка корицы и один маленький кусочек имбиря приготовление измельчить в блендере редьку и кусочек имбиря лимоны разрезать на четыре части поместить их в блендер и все хорошенько измельчить еще раз добавить в смесь мед к и все перемешать до образования однородной кашицы. Употреблять средства для сжигания жира на животе следует по одной столовой ложке два раза в день перед едой. Курс приема микстуры 3 недели, затем необходимо сделать перерыв 3 дня, после чего можно повторить курс. Небольшое дополнение. Принимать микстуру для сжигания жира на животе можно, если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Если вам мой совет понравился, ставьте лайк, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на канал, чтобы первым получать новые ролики. Всего доброго и худейте на здоровье.